По поездке какие вы предложили? Что за поездку, прошу, мы с вами вопрос. о группы по проведению на комиссии в Санкт-Петербургской Украинской комиссии 14 марта 2017 -го года поступило ходатайство регистрации инициативной группы и предыдущей группы Павловоса. Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории культуры, и культуре, и находящиеся в собственности Санкт-Петербургах здания, собор преподобного Исаария Далманского, Иснаторийский садов, собор, собор Воскресения Христова на Краю и Спасных Краю, собор Валимирьевой Верховной Коммунской Петра и Павла и собор должны быть закреплены направления оперативного управления в государственные музеи при обеспечении возможности проведения микрорегионных адресов в Шеренбурге. Когда кто предлагается протокол собрания инициативных групп в споединении ветерина в Санкт-Петербурге года, на котором было принято решение о выдвижении инициативы. 20 марта года, номер 21 Санкт-Петербурга. В течение 15 дней совет поступления санкт комиссия принять решение. В противном случае об отказе регистрации Расмотрев указанную ходатайную историю протокола, например, в соответствии с демонской законодательствами, соответственно, комиссии создала следующее. Согласно третьего мекла в пункте статьи 36 Федерального закона в закону, пункте 2 статьи 21 закона Санкт-Петербурга, инициативная группа по проведению референдума должна состоять не менее чем из 20 человек. Пунктом 3 статьи 36 Федерального закона, пунктом 2 статьи 22 закона Санкт-Петербурга определено, что в ходатости агистрации инициативной группы по проведению референдума должны содержаться. Вопрос или текст проекта закона Санкт-Петербурга или иного нормативного правовакта Санкт-Петербурга, предлагаемого занесения на референдум. Фамилия, и отчество, дата место рождения, адрес место жительства, серийный номер паспорта, и публика, заменяющего паспорт с указанием даты выдачи и микрований или кода выдавшего органа к инициативной группы, а также лиц уполномоченных действовать отдельной инициативной группы на территории Санкт-Петербурга. В силу пункта 4 ст. 36 мудрального закона, пункта 2 ст. 122 закона Санкт-Петербург-Карас, должен и предложен протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о удвижении о проведения референдума. Когда о регистрации инициативной группы в этом случае написано, текстом на пяти листах содержит вопрос, предлагаемый для на референдум, список членов инициативной группы с указанием фамилии, именом, участием, сведения о дате месте рождения, и места жительства, паспортных данных, сведения о лицах уполномоченных действовать, под имя инициативной группы на территории Санкт-Петербурга с указанием всех необходимых данных. А также указание о том, что протокол собрания инициативной группы и лист регистрации членов инициативной группы прилагается. Данное скреплено с листом, содержащим фамилию именно отчество подписи граждан в количестве 22 человека, которые указаны в ходаторстве в качестве членов инициативной группы по проведению референдума. Протокол собрания инициативной группы от 9 марта 2017 года представлен в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Составленный на трех листах, выполнен машинописным текстом, имея сквозную нумерацию, прошит подписан председателем и секретарем собрания инициативной группы. К данному протоколу приложены листы, содержащие фамилии, имена, отчества и подписи граждан в количестве 22 человека, которые указаны в ходатайстве в качестве членов инициативной группы по проведению референдума. Согласно протоколу, в листу у меня собрания инициативной группы включены два вопроса. По вызбрании председательствующего на собрании инициативной группы и секретаря и об инициировании проведения референдума Санкт-Петербурга по высшему фактному вопросу. По вопросам включенных повестки дня собрания положительно проголосовали 22 инициативные группы. Таким образом, представленные Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложили в него документы соответствует требования Федерального закона и Санкт-Петербурга. На основании изложено руководствуясь пунктом 5 статьи 36 федерального закона и пунктом 4 статьи 22 закона Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургская избирательная комиссия постановляет направить ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документов в законодательное собрание Санкт-Петербурга, направить копию настоящего постановления представителей инициативной группы, опубликовать а настоящее постановление. На то, Вы просто пожалуйста, Гласаем? Кто за данное противостояние прошу голосова? Кто за? Единогласно принимаем. Переходим к остальному вопросу. Аксель, вы хотите? Я думаю, что решение Санкт-Петербургской комиссии абсолютно правильно. Мы сторонники проведения референдума. Мы считаем, что вообще не было пока ни одного случая проведения общегородского референдума. А вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви и фактически ликвидации музея это тот вопрос, который в любом случае должен решаться согласие или не согласие э, всех граждан Санкт-Петербурга. Еще кто-то хочет посмотреть? До новых встреч! Переходим. Я и Комиссия talks, с в конкурсной комиссии по основанию материалов, вступающих на конкурс научной работы по вопросу в связи с директором и создательным процессом, в решении корректуры пожалуйста, комитет. Коллеги, 18 ноября 2016 года, после установления конкурса на научной работы по вопросу в избирательном праве, данного установления, нам необходимо, во-первых, формировать конкурсную комиссию по рассмотрению материала, а также конкурс, а также внести ряд технических правок в установление, которые мы принимали в 12. Третий вопрос. комиссии 10 Уважаемые коллеги, 27 марта года в городе комиссии поступило заявление члена комиссии. В, вами, делаете, для своих в, в связи с поступлением данного заявления нам необходимо в месячный срок завести данное, данное вакантное место. Поэтому проектом предлагается освободить члены СИП-10 провышающих а, назначить представитель представителей ТИК-10 запитую на исполняющей обязанности 29 марта, и опубликовать в вашем лестнике объединения о начале приема предложений, которые будут у нас литься с 29 марта по 21 апреля 2017 года. Предлагают принятие. Вопросы, предложения? Кто заданный? Поставил, прошу писать, по кто за. Идиноград? предложение в составе комиссии в инфекцию, в в ЗАУ, в в 15 в Уважаемые коллеги, на... по 29 марта длится прием предложений на программу «Австелоков». Мы как с 4 марта закончили на прием предложений. В комиссию поступило 4 кандидатуры. 4... 27 марта группа проведено свое заседание. Кандидатуры заслушены. Мы а, рассмотрения предлагаем Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложить муниципальному советую городского муниципального образования Санкт-Петербурга в муниципальный округ Марский округ. Надальше членами избирательной комиссии города Сергея Викторовича 83-го года рождения образования Высше. Ваткаева Екатерина Бадреева 86 года рождения образования Высше. Захарико Андрея Владимировича, 65-го года рождения, образования высшее, -го рождения образование высшее, -го рождения, образование высшее юридическое. Лямина Александра Николаевича 23-го года образования Высше. Что за К этому вопросу предложение кандидатуры председателя избирательной комиссии городского муниципального образования муниципального округа Уважаемые коллеги, решение муниципального совета муниципального образования санкт муниципального ски 22 марта комиссии при формировании 4. Совместно с движением кандидатур комиссия поступила в решение действующей избирательной комиссии, которая предложила в качестве председателя мира избирательной комиссии Холева Владимира Алексеевича, образование высшее и по в избирательных комиссиях, в связи с изложенным на заседании нашей рабочей группы 27 марта, также данная кандидатура была рекомендована. Поэтому предлагает с вами городского от образования, градского и образования, государственного покупки, Алексеевич. Вопросы, Кто задан против Что Кто за? Я могу сказать. исчерпан, я Спасибо за работу.